Банде Гурупада Дандам Бхактабинд Саманитам Шри Чайтанн Праси Чайтанн Правом Банде Нитта Саходитам Се Нанда Нанда Нанг Банде Радика Чароно ДАЯМ Гопи Жано Самаюктам Биндабанам Ману Харам ВАНЧА КАЛПАТАРУВАСЬЯ КИПАСИНД ВИВАЧА ПАТИТАНАН ПАВАНИБВА ВИСНА ВИБЬО НАМО НАМА МУКАНК КАРОТИ ВАЧАЛАН ПАНГУН ЛАНГХАИТИ ГИРИМ ИАТКИ ПАТАМ КЕСВАСАЧА ИСНА БАКТИ НАМО НАМА Нараяны намаскитто норончайванороттамам. Девинсвара сватинге басам тато жайомудир. Шанкитане кисно котху подеш. Гаврия патрасш пракасанеча. Садану гуру бхакти жукто. Бхакти прамадакш ಪದంಸ ಬರంచನత సరయ భతತಹ ಪನత ప భವపతಬದ పషత చన ర యపಾದప್ಲ ನక చందಮ చటಯ Сахарадхика Муикаданки Кантеруса. Сри Кришна Чайтана Прахунитананда. Сядайта Гададада Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Аджануламбита фу жоу канука бодато. Сангит, сангитаной копиторо ВИСЯМ ВАРО ДИЖА ВАРО ЖУГА ДХАРМА ПАЛО ВАНДЕЙЯ ГАТПРИЯ КАРО КАРУНА БОТАРО ХАРЕ Кришна, ХАРЕ Кришна, Кришна, ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА РАМА Намами Ганги Табапа Дупанкачам, Сура Суроира Буктин Чадада Гоури нирантара бьюши тобам вагам Нараяно приямано гумадапарам Баранаси пурапти важдви шнатам Ваги Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, ketana, gana, nartana, <telly> kala, сад бхактава чакрамадупо, чакра мадупо сени-биха-распадам, бхатуме жива мару прангани, си чаи тан на дя лила, дхе та валасад лил-а-судха-свар-дху-ни. китана га на кала Пото жани врадита, шад вакта валиханс чок прамадупо, карна нанди карат данир дева мару прангани, си чайтанна даянидхета влажад, лелишаудха свардуни. Горя госцепоти, сисила вакти сидантусар садигостеми чак бхупад, параметсу Гуди Гуштипати, Щишила Бхагавати Сиданта, Серасвати Госами Такура сказал, что те, кто лишены Анугати, они подобны животным. Гуди Гуштипати, Шишила Бхакти Сиданта, Савати Гасами Такура Пабхупад, Парахамсаджагад сказал, что те, кто лишены Анугати, они подобны животным, они заняты едой, сном. И ну, какими-то материальными наслаждениями они не могут понять, кто такой Гуанга, кто такой Нитьянанда. Сила он ä, говорил то, что ä, пока мы не прекратим думать о нашем если мы очень беспокойны, подобные обезьянам, если мы не прекратим думать о том, кто я, какова наше подлинное я, наша подлинная сварупа, если мы не будем интересоваться и думать о том, глубоко думать о том, об нашем подлинном истинном я, об нашей сварупе, то, что толку от э, этой жизни, что мы будем делать в этой жизни. Просто есть, есть и спать, этого мало человеческой жизни. Есть люди, которые не задумываются о высшей цели, о предназначении души. Они живут, как обычные животные, едят спятые, наслаждаются. И какова тогда разница, если внешне мы ничем не отличаемся от животных, а единственная разница в том, что у людей есть разум, у них есть, есть, есть, у них есть рационализм, они могут думать, различать между вечным и невечным. вечным. Но, мы, к сожалению, не все люди об этом думают и задумываются вообще. Five, seven, и seven, вот вначале мы должны no как-то определиться, определиться, что нам надо, куда идти, что делать, как-то определиться со своими целями. И вот наша сварупа должна быть сначала обнаружена. И это особые возможности, как мы совершали Киртан, и там говорится, что я падшая душа, но великая душа Махаджан по своей беспричине милости пришел к нам и спрашивает, что мы делаем, почему мы теряем свое время, что Махапрабху явился, чтобы спасти нас и тысячи, тысячи всех душ, почему бы вам не пойти к нему и обрети, обрести спасение, много пачных душ, как вы, они идут и смогли воспользоваться этой золотой возможностью. А почему вы не решаетесь? Идите, не, не колеблетесь, сидите и пытайтесь обрести эту великую милость. Это особая возможность. Никогда такого не было. Перед явлением Махапрабху никто не давал такой великой возможности. Но только сейчас мы можем совершать Санкиртан под руководством Шимана Махапрабху и достичь высшей цели жизни. Мы должны слушать Харикатху искренне совершать Харикиртан. И тогда все проблемы автоматически уйдут. И таким образом, Аватара Гуанги Махапабу столь милосердная Он был совсем недавно, около, всего лишь около 500 лет назад Сочетание Махапабу по меркам вечного времени Буквально вчера, не, не совсем недавно И вот если мы не воспользуемся всеми этими преимуществами То вот в тот день я говорил И вот тот, кто не смог обрести милость, воспользоваться такой великой удачей, обрести милость золотого аватара, тот человек очень неудачлив, если он даже живя в такое время, не мог обрести этой милости, он бесполезен. И вот Прабхуда Нада Сарасватипад говорит, И вот что же будет в следующих жизнях, если человек будете в, будете в своей, в своей такой жизни, когда и ему выпала столь величайшая удача, не смог ею воспользоваться. И вот мы не должны злоупотреблять этой великой возможностью. У нас есть возможность находиться в Новодибдаме, прославлять Гуранга Махапрабху, совершать Харинам Санкиртану. И также все читания Бхагавата у нас есть. Все читание Чайтамрита мы, мы можем обсуждать то, что в этих книгах и обрести силу. И вот Вриндаванаставка Махашо я говорил ну, вчера стаква Махашой, он хотел прославить Баладжи Махараджа. Он хотел прославить Баладева Его Расалилу. Поскольку какие-то люди демонического склада ума, они критикуют Баладеву Расу, они даже не верят в Раса Марка, для них это невозможно. Как это возможно? И вот Райдауда Стаку Махашу говорит, и вот Боготом это свидетельство, и вот в соответствии с Боготом здесь говорится, и вот, два месяца Мадумадава, Баларам явился, и в Брихат Бхагаватамрити говорится, и вот Баладев пришел с два акадама во даму, чтобы успокоить, поскольку их сердце но горело. И вот Баладев пришел, чтобы успокоить их. И вот Баладев пришел, и совершал расалилу. Баладев раз уже говорил на берегу Ямуны в обе гроне, Деревня Аубиагаоном называется, там Баладев Свершал Расалилу Но, несомненно, со своими собственными отдельными гопи Я говорил об этом уже со всеми свидетельствами из всех шастр. И в Бхагаватам дастаку Махашой Он цитирует множество шлоков и вот вредом вам хорошо все шлоки о Баладе он цитирует. Я уже обсуждал вчера. Упугио ману, гандар байр банитаха, суби мандале, реме, кореи ну, жутосо. Кореи не жутешо, Махендру ибо барана. Мен? Упугио ману, ману, байр и вот все жены Гандхавов, они все пришли ну, и начали воспевать, танцевать, и они совершали это служение, но... и играли на музыкальных инструментах. Гандхавы пели очень прекрасно, и вот Балдей раз <сос> э, происходил, они еще в, находились в воздухе, мне надо было но ну, эти полубоги, на земли не касаются, они как-то над ней так чуть выше находятся, не касаются самой земле, признак полубогов и вот подобно тому, как там э, слон со играет. играют Бхаджи в реме корену Like, you know, you know, they are playing. Mahindra means actually like, like, indra. <просы> Значит, подобная, подобная <просы> indra. So, yeah. bom -ni. Bom -ni in the heaven. На, на, на, вот это слово значит на небесах. Различные музыкальные инструменты играли. И вот один. Это инструмент музыкальный дум да, дум И вот в Гангхарвании. кто-то из них пел, кто-то танцевал. Баладев тоже танцевал музыку этих различных полубого, этих полубожественных сущностей. Полубоги со своими женами, они собрали цветы надан Канана и сверху посыпали этими цветами, делали пуш по врешти, буквально дождь из цветов. Enjoy the mood, all of them grow a flower. Uh, to Badaji Maharaj Kee Jai Badaji Rasa Lila Kee ah. So Nedur Dundu Vayobhamni baprishu. baprishu Baprishu mean Barsha Rain Baprishu mean H.S.S.S.S.S.K.E.T. word Barsha Rain Rain, you know So b Water Rain, Water Rain No, Flower Rain и вот они, они, в общем, создали такой дождь из цветов, кидали цветы сверху со своих этих веманов. Birjoin irida. Irida, il remanet. Glorify. Bikri Special kind of activity. So Here, here, it is written, Nedu Вот Риши, и они и начали и прославлять и лилу, была баллада и вот он говорит, и вот он дискает, и вот эти все мунирещие прославляли Баладева. Вот в, в индийской этой, а, традиции, скажем, эти мои они, а, ну, сказать, они, несмотря на то, что материальные отношения мужчины и женщины они особо не, особо не уважают, но, а, но так уж подобно Лилу Баладеву, они прославляют и восхищаются Ее. Но критицизм, критиковать что-то или кого-то это не решение и вот <рек> И вот Мунириш, они И шонгу, the now, glorify не Rasalila эту daji Maharaj. Махарас говорит о разнице между камой и прямой, между любовью и вожделением. Внешне может выглядеть похоже, но по сути очень отличается. И вот Баладев не отличен от Кришны, Шрилы Прабхупат уже говорил об этом. Можно вспомнить, несколько дней назад я говорил, хотя мы знаем, что Баладев — он первое проявление Кришны, и Кришна — он Вишай Кришна — он Вишай и Внутри Баларама Баларам он тоже Адхиштан, Адистан Вишай Виграхи уже там в Балараме Кришна Вишай Вигаха Но особенность в том, хотя Баладев мы можем заявить, что Баладев Вишай виграха, Кришна в Югалгите Кришна Баларам что-то пели и шли по лесу, и гопи они прославляли, прославляли их. И Кришна Баларам, они Вишаевы Граха. Кришна Вишаевы Граха, и Баладев также Вишаевы виграха, Но особенность в том, что Баладев никогда не, а, а, с, с, не ожидает никакого наслаждения. Баладев, он всегда, с, служит, ну, как с, он всегда служит, делает все для Кришны, считает Кришну своим господином, а себя его слугой. Но все же, что Павхапад сказал, Вишай also there in maybe he is not going to take undue advantage of И вот он Баладев танцует вместе со, своими, со своей группой, группой и в шаста говорится в этом. И вот те иммунирующие возвышенные личности, они, они ну, как бы при... недолюбливают Ни отношения мужчин и женщин, и, а Бхагавана прославляют, хотя внешне делает больше похоже, и вот они прославляют этого Бхагавана, возносят ему ставы. И, и вот в Раса Лиле Баладыва все, все, все полубоги, они... И, и, и вот с цветами... Бадла, о, в общем, это кидают цветы сверху, и вот полубоги, они знают то, что Баладеф и Кришна не отличны друг от друга. Баладев, полубоги знают, что Баладеф и Кришна не отличны друг от друга, но опять же, это не значит, что мы можем говорить, что этот Баларам наслаждается группой Кришны, это неправильно. У каждого они отдельные, что говорить о шастрах. У них даже здравого смысла нет. Я вынужден говорить об этом. То есть у этих людей, некто, вот этих, которые так говорят, не то, что качества чари нет, даже обычного здравого смысла нет. Кришна, он младший брат Паларама. И всегда у него есть особая э, любовь, особая забота. Баладев, к своему младшему брату Кришне, чувствует такую заботу, естественно, как-то пытается ему всячески помочь, защитить его, позаботиться. Я могу сказать, что это смесь вацаля расы и в то же самое время с сакхи расы поскольку он и является Лилой с Баларамом. И это странно. Если вы не сможете погрузиться в Сиданту, мы должны это изучать под руководством кого-то Мало кто может сказать это. Вот Баладеха он всегда играет, является Лилой с Кришной в Другой дружеской. И в отца у него есть такая родительская. Чувство заботы у него есть. И вот Баладев также оставляет свое право Матху Расы, поскольку он отвищтан Виша и Веграхи. И вот он, он имеет право с этой расой, совершать со своими отдельными гопи, но тут нужно, заметить, что гопи Кришны он не трогает, поскольку. Если Баладев имеет любовь к Кришне, то, несомненно, те, кто последует ей Кришне, те, кто любит Кришну, будут приходить Богу, то, мы об этом говорится, мы обсуждаем. Если у вас есть любовь к младшему брату, то у вас также должна быть забота к жене своего младшего брата, разве это не так? Будьте заботиться не только о нем, а также о его близких, женах и прочих. И мы не можем ожидать, что Баладев, он всех гопий Кришны к себе заберет. Это неправильно, это Расабас. И вот Махапрабху таких людей, которые так думают, хочет выгнать не то, что из Гауди Матхи, вообще из Гауди общества. Но иногда такие люди занимают э, большие посты к сожалению, кто сможет им дать достойный ответ. И вот Вриндавада Стага Махашови пишет так. И, и вот все Мунириши, они и вот эти решемуни не поставляют лилы баларамы, а эти полубоги сверху кидают цветы с канона. И вот эти полубоги, у них, конечно, есть понимание какое-то, что хотя Кришна и баларама не отлично друг от друга, но ведут они себя по-разному. И вот Дастаку он, он поясняет тогда, что раз Баладева она великолепна и не нужно ее критиковать. Критицизм здесь не поможет. И вот силы они и знали. Мы не столь да, человек хотел опубликовать эту книгу, но какую-то хоть что-то перевели, но ну, плохо перевели, но там переделать много. И вот Шила Бхактина Такура говорит, в будущем, дальше во время Шила Бхактина Такура, Шила <решивание> Бхакте так что в будущем кто-то может изводить это учение. <решивание> То есть люди ради денег готовы на все, либо ради дешевой славы, или еще ради каких-то мелочей. И вот Чила Пархупад мог понять, что скоро в будущем некоторые станут сахаджи, или хуже, чем сахаджи, поэтому он написал вот эти несколько страниц, все объяснения всего, и все пояснения. И, и, и вот Махараш уже об этом говорил. И вот Чила Пархупад здесь еще раз хочет уточнить это все. А кто-то может злоупотреблять. Расцелилы Баладева, Расцелилы Кришны. И вот много шлок. With mother, with sister, with daughter, you cannot sit in the same asana, same place. Not allowed. Any time, in your brain can, because I already told, nonu pramadha agni samam gheeto sambo gheeto kumbo samam kumam. Nonu mani So Mahapur wanted to speak this. Same thing, right? Mahapur wanted to speak thing, right? Daru prakriti haremunuragrimon Even the model of model of woman Uden me, Uden, speak it. Daru prakriti haremunuragrimon Mahapur wanted to speak Same thing in Bhagavad. Bhagavad-sittha, you can find from Mahapur also. So you see, Mahapur speaking that Daru prakriti Yet the model of woman can prove reaction. Napos sensi. So makta sastava any time your brain becomes disorder, you can start doing wrong with. So many times, anywhere, so many and niskan janassa bhagavad bhajan janasa bhagavad bhajanan kosha param. Паром, живо, бесшов, but we have no time to discuss all the details, you know. Сомен историка. Пробаб wanted to quote from Бхагавад to establish the statement that. И вот Баладев раса – это не какое-то общение с женщинами. Мы не должны так думать. Баладев, он его раса она, несомненно, это не, не стрисанга, Мы больше, можем сказать, что это обмен любовью между гопи и, и, и им. Но обычные люди, ну, в Индии такое заблуждение много. И думаю, что это какая-то стрессанга или общение с женщинами или что-то подобное. И вот э, наш Вендавда э, Стаквамаха Шой говорит. И вот в разных Ведах, но ну, в этих от от ответвлениях Вед есть ради разные, Рик, Само, Яджор Веды. И вот в этой ветке Рик и сама веды. не все даже там одну ветку могут понять, или даже какую-то часть из этой ветки. Эти веды, веды эти самые самоведы, очень обширные. А сейчас Кали-Юга, у людей там прочитать один раз возможности нет. Не то, что там запомнить что-то, изучить детально. То, что вчера было, не все помнят. Огромный <со> там эти огромные там а -э вед читать, это другая история уже. И вот люди в Кали-Югу очень... Не, как сказать, такие ограничены во всем, но с, ну, есть также огромное преимущество у века Кали, то что с помощью Намасан Киртаны можно достичь наивысшей цели. И вот Гридава Дастако Махаша пишет, что во всех четырех ведах тема о Баладеве очень скрыта губта. Вриндана Стакува говорит во всех этих четырех ведах. Это тема о Кришне о очень, в очень скрытом виде. Мало кто может догадаться об этом. Деяния, поведение Баладева очень скрыты. И вот недавно с таким хорошо говорит, что говорить, что могу сказать, почему бы не проверить во всех шастрах? И вот и деяния, <реклама> благодеяния великолепны, <реклама> уникальны, и мало, обычные люди не могут их понять. И в Пуранах также все множество свидетельств этому. <решивания> И вот вредавно Стаку говорил, что какие-то глупые люди, негодяи, они из-за своей глупости. И вот Бхатачарья на начал спорить с Гопинатхачарьей. Он... он говорит, что он предельный лимит Бхагаватты. И Сархбхамбхатачарья говорит, где доказательство, что он Бхагавад. Кали-йогу не должно быть никакого Бхагавана приходить, где он доказательство. Габриан говорит, ты гордишься своей заученностью. И ты не можешь видеть, ты слеп не можешь видеть очевидных вещей. Махабха, Бхагава везде есть свидетельство, что Бхагаван не приходит в Калиюгу, ли, ли, ли, ли, лила аватар не приходит конкретно. То есть Бхагаван лила не являет, но приходит вот, по друг, в другом виде. Вот. И вот кто тот, -то, что вы слепы, что вы великие пандиты, что вы не можете найти, найти Махабхарадху, Бхагуата. И, и вот... Так, некоторые только спорят. И вот кто-то... И вот, кто и... И вот и Гопинад Хачери вот сказал, что ты заявляешь, что ты самый великий бандит, но не видишь таких очевидных вещей, как в Рамайне, в Махабарате, Бхагава там есть свидетельство тому, что в Кали-югу Бхагаван приходит с есть, но просто в другом виде. И вот в одиннадцатой части Бхагавата можно найти такую шлуку. В Нова, Нова Йогендра в Нова Йогендра Савате, Ними Махараш спрашивает, и девять Йогенда один за одним отвечают и, и Каликал йогу Кали Бхагаван он будет поклоняем с помощью санкиртаны, Нама Сангхиртаны и поэтому вреда до ста́го пишет с... Вот, и вот Санкиртан Пита Кали -Кал, в Каликалу. Мы можем что-то предлагать, о, предлагать. О, но это да, в той или иной степени осквернено, а кто-то даже физически не осквернен. В уме может оскверниться, или деньги на это, о, деньги на которые это все куплены. Они тоже могут осквернены быть. Кто-то может фрукты покупать, но ну, люди. Эти продающие фрукты иногда жуют табак и оскверняются им потом. Эти фрукты трогаются, дают нам, которые мы покупаем, они оскверненные, всякие мусульманы получается. ну еще этим панджуют, плюют, плюют, а ветром этот эти, как их там сносят все на фрукты там или еще куда-то, поэтому в кальюгу ничего чистым не может быть, кроме хреном асанкирта. Вот фрукты не чистые, саду не чистые, ситуация не фрукты не чистые, подношение место даже если вы очень много денег потратить этого Чистоты не найти, она очень редко. И вот <соспорядок> в четырех видах, <соспорядок> в ведах Ведах Пурана, Бхагаватам, но из-за глупости они И вот какие-то глупцы утверждают, что раса Баладева невозможна. Даже те, кто читает книги какого-то Радагавиндаджа, он тоже написал много книг, но вот э, такие огромные ошибки там. Говорит, что Баладева раса невозможна, что Харина Махама громко нельзя повторять говорит, что Прабху Дананда и Пракашананда одно и то же лицо, то есть, сегодня человек известный, красиво говорит, но столько глупостей внутри. Надо все фильтровать. Вот Махтю Махараджи написал книгу, и Чила Прабхупат написал, и Наши Гурвага, что Прабху Дананда и Пракашананда совершенно разные люди жили в разных местах, разное время как они могут быть одним лицом. Мы о всех заблуждениях ващнавизма. Ну, современного ващнавизма написал книгу «Байса Хаджи, такой же ты гауди». И вот есть балады фразы, некоторые не видят ее, хотя вроде не слепы, и это очевидно. И вот некоторые все равно не видят и пишут какую-то ерунду. Иногда пишут правильно, но не всегда надо вот смотреть каждый конкретный случай. people going to read them, who can hear my prayer, you know what, murka, murkhodoshe, keho keho nadehi puran, even without searching puran and bhagavad, they going to claim that Baladev has nowhere written, written <laughs> there, Baladev, Baluram Raskira, Kore Apramana. They want to So, come on, you are going to violate the instruction of Vandabandar. So, what I can, what you can expect in your life? What you can, you are going to cancel Vyasa You are Mayavad. You are Mayavad actually, acting as a child. Vindavad that means, Act time, Duhi Bhai. Act Thay Duhi Bhai. Gopika Samajai. Koriden, Rasakrira, Vindavan, Mahi. Kishnapalarama was sometime, и вот в этот день был этот фестиваль холи, that красок. И no, ye... not total ram. Total ram from Квадачит Атху Говинду Иногда Бхагаван Си Кришна и Бала Они посещают различные места там здесь но их гопа отдельно Кришна я со своими гопия была со своими okay. Упагия ману, ларитам, стрирапноер, бадда, совхидай, салам, критану, лихтангу, срагвинау, бираджо, бираджо, амбару. Бод Кишнявара, и на Гупиках, Упагия ману, Упагия ману, потому что, что, правда, they are singing, и и вот привлекались чистые любовь эти гопи, каждый... Баладев со своими гопи, а... Кришна со своими... А вот они, они ходят там... но отдельно... Но вместе... как. Ну, как бы вместе они как бы вместе но в то же самое время отдельно друг с другом они не, перес... ну, не общаются скажем так ШАЛОМ Критану, ЛИПТАНГУ, ОНУ ЛИПТАНГУ Май, body, APPLY shandan и different САМС, YOU KNOW? СВАГБИНОУ, so, EACH OF THEM HAVING GARDEN СВАГБИНОУ, so, HERE TWO SPECIALLY SPOKEN ABOUT КИШИНБУРА no? so, nice, nice... И вот они оба... ah, носят ah, эти прекрасные гирлянды, yeah. so, мало. Viraja Ambaru, very nice clothes. And, and they also, especially, doing, you know, Krishna Vahyar. So, now, Maharaj directly going to put all documents for a holy khala, Kala Festival. Kala Festival, if your heart is very, very, very dirty, you should not You, you participate, participate color festival. Color festival not... И вот если ваше сердце оскверненное, грязное, то не, не нужно таким людям участвовать в этом фест... празднике холи, оно только для тех, чье сердце чисто. Очень чисто. И тогда этот свет прямо может задеть ваше сердце и украсить его. И вот те гопи, они этими красками кидаются, бросаются это, как бы внешне, внутренняя их бава, их чувства, их анурага, они, это все украшает сердце Кришны, а чувство сердца Кришны, украшает сердца гопи. Вот смысл такой, Некоторые думают, что просто кидаться красками или брызгаться такой цветной водой, которую потом не отстирывать. <laughs> Это праздник холли, праздник красок, но нет, значение более глубокого, как Махараш объяснил. И вот в детстве мы тоже не знали, что с к чему, просто бросали красками, этим красочным порошком либо этим порошком, смешанным с водой. Вот в, де в детстве вот мы занимались этим, ходили в шоу ну, мы в детстве занимались, смешивали эти краски. С, с, с краски, с красками, краски, с ä, опилками, все это, в общем, украшали все, что-то делали, ну, какое-то такое занятие было. И вот здесь говорится. И вот некоторые люди под видом этого фестиваля праздника красок просто пытаются заигрывать с женщинами, И на этом весь их праздник кончается. Ну, вот этот праздник красок очень чист, но обычные люди как-то постоянно злоупотребляют. Buddhito puru night time both the group I mean Krishna's group and, and group, both of them. Night time, full moon there in the sky, very nice. And they both of them, Nishamukam, May at at night time. Nishamukam night time. Nishamukam Mana Manto Udito Upo all moon god all full phases all star all star clean, clean, clean. all are very clean sky is so clean no smoke no cloud a light on somebody decorated like the sky is just like decorated somebody decorated ah there is one moon there is a star follow. И вот небеса, эти звезды на, на небесах приняли такой вид, как будто специально их кто-то расставил, чтобы украсить всю обстановку. Луна взошла, осветила все, вся эта обстановка стала очень прекрасной, очень чистой, очень такой духовный ветер дул. Прекрасный ветер. Пчелы обычно пчелы ночью не летают, но все, все небо, они прилетели, чтобы украсить еще больше все. Mm -hmm actually, when sun got there, then lotus flower. And И вот эти кумуды распустились. комуды это лотосы которые ночью распускаются. А падма тоже лотос, название лотоса, но они днем цветут. Maltali mint. Those are honeybees, they are gone. They gone mad. Honeybees, they gone mad because by getting the smell of malika, malika one kind of special power. There is nice smell. Uh... Jasmine, chui, mallika, so many flowers. Oh, so nice smell. Even when jasmine is there whole room. Jasmine is wonderful flower. А, там был аромат жасмина. А жасмин, он такой вот цветок, маленький, аромат источает на большую площадь. Потом какие-то цветы маленькие. Были там и вот эти пчелы, привлекаемые, ароматом этих всех цветов прилетели. By getting the smell of that madhu of mallika flower, very nice, you know. When the all all honeybees, they are they are making some sound, na, you know. When honeybees come, they are making, oh, they are making some, making some like some music. they're making some music. They they are not they are, right? but when there's when they are sitting in the flower, they are no cameras. И вот когда эти пчелы летают, они жужат, а когда садятся на цветы и пьют с нектар, собирают вот этот мед с цветов, перестают жужать, а когда перемещаются, то жужжат. И вот в этой шлюхе также говорится, что эти никаких спутники Шимана Махапрабу не подобны таким медовым пчелам, которые витают вокруг э, нектарных лотосных стоп. Шимана Махапрабу, чтобы собрать этот нектар с них, и вот если по своей великой удаче я э, встречусь и э, э, обрету какую-то связь с такой э, с таким вайшнавом, который подобен пчелой, которая кружит вокруг лотосных стоп Шимана Махапрабху, то я обрету великое благо, как собака Шивасачари, спутника Шимана Махапрабху, она была спасена. И эта собака смогла даже учуять аромат лотосных стоп Шимана Махапрабу. И эта собака сама побежала в Нилачал. Хотя это очень далеко для собак, очень не свойственно. И вот она сама добежала до Гамхиры, кто дал адрес этой, собаки, этой собаке, этой собаки, чтобы она нашла этот Гамхирамандира и получила милость Махапрабу. И вот говорится, И вот Баладыф и Кришна, они, ну, в общем, куда-то шли, хотя это... И вот мы принимаем Баладыфа как своего изначального ака-го, поскольку по посланию Кришна может и, и, и также, если он совершает расу, это все по желанию Кришны, без желания Кришны, Баладев не будет ничего делать и не может. Любое действие Баладев, которое предпринимает все для удовлетворения Кришны, все для полного удовлетворения Кришны. И если не те, надо прабу жениться, это тоже для того, чтобы Кришна был доволен. По, по, чтобы Шикришничатанимаха был доволен, но какие-то глупые люди критикуют его. Не, не, не, хотя по сути неважно, женился он или не женился, а если он женился, это более практично, поскольку саньяси не может пойти один в дом домохозяев, но домохозяева могут идти, эти гораздо больше ограничений. И вот он дал ему указание, чтобы он так распространял гору прямо. И вот какие-то люди возмущаются, но мы можем им дать должный ответ. И вот после этого Вридамдастар Курмахаши пошел и цитируя. цитировать вот эти стихи с Бхагаватом. КАЛПАЯНТОВ ЮГАПАТ САРА МАНДАЛАМ УРЧИТАМ СОВ FROM БАГАВАТАМ, ALL FROM БАГАВАТАМ ВИНДАВАНДА СЕР Jagatu ЯГАТУ САРВА БХУТАНАМ МАНАХА САВАНАМ МАНДАЛАМ ТОВ КАЛПАЯНТОВ ЮГПА Jagatu и вот, Джагату, и все буты, не только люди, те, кто здесь сам, даже с кошки, собаки и прочее, они тоже слышали все это. И очень странно, что природа, все творение, оно вокруг, оно Радовалась. Было такое чувство радости, чувство великолепия. И Кришна Баларам, ТО, то значит два. ТО значит Кришна и Баладев. сара мурчитам значит они или нет, что-то обычное. Здесь говорится как одно слово они в разных тонах, э, стилях повторяли. Вот как индийский, физический стиль песнопения не все в нем знают. Вот одну строку можно повторить много раз в различных э, стилях по-разному. И вот когда повторили так, потом тон поменяли и прочее. И вот, и вот в индийском, в общем... И вот это искусство песнопринья, что можно какое-то слово повторить по-разному. И uh, no вот, слушаю какую-то песню, какой-то звук у них, даже свирепые животные не умиротворяются, Усп успокаиваются. или наоборот можно что-то там <laughs> не, не, неприятное <laughs> сказать и животное наоборот рассвирепеть еще есть какая-то практика, чтобы поджигать эти сухие дрова оно с помощью какой-то васантараги, можно Сделай так, чтобы даже сухая попалка за, за дерево зацвела, за и появились свежие ветки и листья на ней. Даже камни с помощью звука плавятся. Недавно, лет 500 назад доказали это, но сейчас уже не так искусно поют. И вот, но когда Сарасвати благословит вас, ваши, то вы можете говорить гораздо более изысканно, великолепно. И вот недавно какой-то мальчик из деревни, очень бедный, хотел научиться печь красиво, но Тут у них... на, на хлеб денег не хватало, а не то что на обучение музыке. И вот он сидел, пел ерунду какой-то день и ночь, но ну, практиковался. Отец разгнивался, побил его, чтобы пошел он пошел сюда. Туда, туда, туда. Жить жить мешаешь своими этими, <свят <свят> этими воплями. И этими воплями даже на, на денег на хлеб не заработаешь, так что он проваливает. И вот, ну, как на Западе пони, есть такое пословица что время – деньги. но Сила говорит, что время – это не деньги, а мы должны использовать это время для достижения Парамадхи, высшей цели. Ну, в общем, этот мальчик, как его отец, выгнал, побил выгнал из дома. Но, по сути, это стало благословением для него. Он от, Получилось, что он отправился во Вриндаван, сидел на берегу Кишигата, Кешигат, да, что-то пел. Ему какую-то еду, подаяние давали. Вот однажды сарасвати, не материальной сарасвати, а трансцендентная сарасвати. Она стала очень довольна им, что какой-то садо объясняет. Я слышал это от саду. И вот когда мы начали петь, а. ну, в общем, про другого саду, который пел на хинде, и он, он хорошо на английском говорит. И вот он пел, что Радхи Радхе не ходи на берег иммуны. Вот он только это пел. Саду буквально самого Суша. Кто? Кто поет это? но тут какой-то мальчик, Начал петь как, так прекрасно, хотя до да, этого какие-то одни вопли у него были, кроме места музыки и песен. Но вот Сарасвати однажды стал им довольным, и он очень красиво, изысканно стал петь. Или во Бриндаване Банка бихари. А Харидас Джима не, хар, не наш Харидас. А другой Харидас, он брал божеств, клал себе на колени и, и пел для них. И Бхагаван явился перед ним. И вот насколько прекращен Бхагаван или Сурдас, Сурдас, он Поклонялся Бхагавану с помощью своих песен. Он был слеп, но мог прекрасно петь. И каждый день холодно, жарко, дождь поливной, землетрясение или еще что-то. Никто не это не ему не, не мешало. Он брал палку, ушел доходил до Шринадка, и начинал петь, для него никого не было, в то время был лес, где-то 250 лет назад было. но удобств вот, никаких не было, и вот он перед Шринадхи сидел и пел о Шринадхи, он приходил, садился рядом и слушал. <синут> да, у даже фотографии есть. Это не какая-то история, это факт. <синут> Гупал Шинат Джимахараш приходил и слушал его. Даже я могу показать место, где Кришна и его друзья начали соревнования и вот и в Баготам также говорится Кришна поет радхарани поет Гопи поют и, и для них это песнопение это совершение баджанов, киртанов это садано у них такая это их такой баджан. Это практический пример. Или тансен. Сколько лет прошло? Ну, лет 500. Тансен ученик Харидаса, который пел для Банка Бихари. Он его ученик. Банка Бихари был так доволен его пением. И вот. Наш Тансен, <танцент> И вот он был, жил во времена этого Абваса, царя Ак Акбара, Акбара. И вот этот Акбар хотел ашан, получить даршин этого саду. Он во приходил во Вриндаване, во, во Вриндаване, в одежде обычного человека, обычного саду. Много раз он приходил не единожды. Даже, э, даже ходил ладно, опинину, в одной коупине, но в тусах, в общем говоря. И, э, и ходил э, так, по, по Риндавану, и вот э, однажды он пришел к Танцино. Э, и сказал, что хочу получить даршан от он ну, сказал, что ты царь, а годов не будет встречаться с никакими царями, женщинами и прочими. И поэтому издалека Мушко смотрит на нее, мы спрячемся в кустах. И когда они пришли, они обнаружили. Он поет для божеств, как сумасшедший и плачет так прекрасно. И вот Агвар этот царь, был очень восхищен и удивлен, и танцен, они были буквально очарованы. И Танцен сказал, что не нужно его беспокоить, пойдем назад. И вот однажды Агвар сказал Танцену, о Танцен, Можешь ли ты спеть эту песню, которую пел Твой Гурдер, когда мы ходили к нему на, на даршан? <говорили> Можешь ли ты спеть эту песню? Да, конечно. И вот после этого пения, как, когда все кончилось, все собрание, оно оцепенело буквально, никто не мог было, ну, было такое необычайное спокойствие. И Арбхабхар сказал, очень прекрасно, великолепно, но это не то, что я слышал от твоего Гурдева. Ты, конечно, великолепно поешь, непревзойденно, но мы не можем сравнить то, как поет твой Гурдев. И тогда Тансен сказал, о, Махарас, как ты можешь надеяться, о, царь, как ты можешь надеяться получить Потому такое же, банк, же качество, поскольку моего города пил ради удовлетворение Банка Бихари Он пил только для него с, такой, с таким абсолютным настроением, и он не был И я. я пил для твоего удовлетворения. Он пил для удовлетворения Верховного Господа, поэтому получилось так, а я пил для тебя, и поэтому как может быть это подобным. И вот когда я говорю для удовлетворения Бхагавана, это одно, а если ради дешевой славы, это совсем другое таким so, образом. This way, song, song by song by dancing you can get so many examples. Only every day dancing in front of Krishna. Krishna кто-то достигает успеха просто поя... совершая киртаны для Кришны, кто-то танцует для Кришны. Это возможно. И вот Кришна Баларам в Югал мы можем найти в Какилаване. И имя этого леса Какиллаван. Там эти кукушки. Ку Ку, это И вот Кришна Баларама они начали петь so, на каком-то пятом этом пятый, пятом стиле, как подобно кукушке. И вот недавно стакура приводит свидетельство, свидетельства, всех и Шила Прохупат также говорит, что, изучив Бхагаватам, если вы не разовьете любви к Баладеву, то тогда, несомненно, ваше чтение Бхагавата было бесполезно. Вот. Шила Прохупат также сказал, что некоторые люди читают Бхагаватам и не, не видят Радхарани там. Но что толку тогда читать Бхагаватам, если вы не видите самой сути, то есть некоторые даже не имеют никакого представления, спрашивают, где, где же Радхарани Бхагават, там где это все. Сила а, а, а, Павхупад, он сказал, ну видите, вы имеете Радхарани Бхагават, там что толку с этого. И вот Сила Павхупад говорит, даже изучив Сила Павхупад, И вот фридом дастако также говорит, что если вы изучили ну, вот эти все писания боговатами, у вас не, не родилась ни капли любви к Балараму то что толку и вот даже прочитать Бхагаватам, если кто-то не прославляет Баларама, I Баладева. Mean, такие люди, недостойны быть в преимственности в... в... в... Вишну и Вишнавов. Обе Бхагаваджи Маупрана — authentic and, and, and document He can get punishment Джамраджи He can get punishment by Джамраджи Те, кто не уважает Такие люди, подобные яванам мусульману, мусульманам. Но мусульмане в индийской культуре, как сказать, самые плохие эти люди. поскольку у них все, вот все, все совсем наоборот. Поэтому считаются олицетворением, олицетворением всего плохого. Мы должны уважать Баларама. Даже если мы игнорируем Кришну, это не плохо, но Баларама, мы должны уважать, Кришна не может потерпеть, если вы Будете делать что-то против Баларама. И вот Вридавнастакру Махашой, он, он гневается, но гневается таким трансцендентным гневом. Вридавнастакру Махашой говорит, и вот он выражает трансцендентный гнев. Он говорит, те, кто критикует Баладева, нельзя сказать, что они мужчины или женщины, они эти, как то но на как, как на русском, не, не, не, не, не, не, нечто непонятное, но ну, бестолковые люди. И вот в недавнастагу он гневается на них. И вот какие-то люди кричат, возмущаются, где же доказательства, что есть раса баладеванов, в об этом говорится. И вот вайшнавизм значит дать должный ответ, должный, как от сказать, опровергнуть какую-то апоседанту, как кто-то спрашивает, где доказательства, что раса Баладева и вообще есть, но в Бхагово, в Вишнапуране есть множество доказательств этому. И вот на сегодня конец, поскольку слишком много, то <laughs> как если слишком много есть, то не сварение будет. Вот. So, на сегодня конец. Anyway, so, Karnanandikalath Daniri Bhattumi Juha Maru Prangani Sijaitanadhani De Bala Sad Leela Sudasarduni Panchakapadarasi Badan Bhama Vishna So Kitan over everything you can take rest you can go and take rest library you can hear all your place. why you are going to give Why money